Каким образом люди смогут быть независимыми от системы, если следующая стадия развития денег – это цифра? Если наличные деньги уйдут и их заменят на цифру, не сделает ли это людей, которые используют деньги, уязвимыми для системы? Это произойдет непременно, если цифра будет, как и хотят хозяева сегодняшнего движка Древа Сеферот, чтобы деньги – а впоследствии цифра носили исключительно централизованный характер управления. Система, которую мы переходим в схему трех кругов, это будет графическое отображение той системы, на которую мы переходим, в этой системе не будет второго круга, он уйдет внутрь, то есть он станет иерархически свободнее, иерархически нет, иерархически зависимее, иерархически слабее, чем круг жизни и смерти, любви и ненависти, то есть круг жизни любого человека. Его личная реальность становится выше традиции, его личная реальность становится общепринятых догм, понятий добро и зло, его, общая, его личная реальность становится без выше общепринятых алгоритмов свободы. Он будет сам волен это выбирать. В этой конструкции личная реальность становится выше общественной. При такой конструкции никакая централизация невозможна. Первооснова порядка задает лишь исключительно принципы. Она задаст принцип децентрализации. С принципом централизации останутся те, кто вместе со своими системами перейдет внутрь бытия то есть перейдут на уровне ролевых игр, то им там останется централизованное управление и деньгами, и властью, и всем чем угодно. Те, кто выйдут из этого движка, поначалу, повторюсь, таких будет немного, основная масса, конечно, уйдет в свою ролевую вселенную. Реальности останутся только за теми, кто может самостоятельно управлять своими ресурсами. Если ваши ресурсы не зависят от умирающих систем, вам нечего беспокоиться. Потому что есть децентрализованные финансы. Понятно, что поначалу ими будет пользоваться мало кто. Но традиционные финансы все централизованные. Если вы хотите жить в старой традиции, вы будете вынуждены жить в старой традиции со всеми ее институтами. И подчиняться им в рабском состоянии древа Сефирот. Если вы выходите из этой системы, вы переходите на децентрализованное управление. То есть никому не подчиняются ни финансы, ни информация, ничего. Все, что раньше имело хозяина, теперь хозяина перестает иметь. Хозяином становитесь только вы на своей собственной реальности. Но для этого вы должны забыть про социальные институты. Ваш вопрос говорит о том, что вы продол хотите продолжать жить в социальных институтах. Не получится. Либо вы останетесь со старой системой и социальными институтами, либо вы выходите. В этом-то как раз и весь смысл того эксперимента, который они запустили нам с коронавирусом. Они говорили нам, это был тоже тест. Хочешь в метро кататься, покажи бумажку. А бумажку получить только по определенной манипуляции. Хочешь в в банк? Покажи бумажку. Хочешь на работу? Покажи бумажку. В ресторан хочешь? Покажи бумажку. И так далее. На все нужно было предъявлять в развернутом виде. Это был тест. Потому что они тебе в этот момент продавали свои институты. Метро – это мой институт. Правда их, ты его не строил. Школа – это мой институт. Ресторан – это мой институт. там Что еще? Поликлиника – мой институт. Фирма, если она тебе не принадлежит, а принадлежит дяде, а ты работаешь на дядю, это не твое, это дядина. Или вообще державная. И мы тебе предлагаем выбрать. Либо ты подчиняешься нашим правилам, и тогда имеешь право пользоваться нашими институтами почти бесплатно. Либо ты не подчиняешься нашим правилам, но и к институтам допуск не имеешь. Это справедливо. Коллега, это справедливо, ведь это сделано не вами. Но свобода – вещь такая. Вот сейчас принимаете решение. Деньги в том виде, в котором вы к ним так привыкли и не представляете, что может быть по-другому, останутся в старой реальности. Те, кто захочет быть в новой реальности, будет изобретать другие формы, и уже изобрел, другие формы взаимных расчетов. Изучите это. Просто начните это изучать. Альтернативные финансы, блокчейн, децентрализованные системы управления, децентрализованные системы развития. И, возможно, вы увидите в этом некий интересный для себя смысл, а возможно, даже научитесь этим пользоваться.